Здравствуйте, друзья! Давно не виделись. Сегодня 8 декабря, а значит уже завтра в Москве произойдет очередная презентация Tramchi GS8. Но в этот раз они объявят ценники и конкретные комплектации, которые будут возиться в Российскую Федерацию. И тут есть некоторый нюанс, потому что, смотрите, у нас на канале есть целых два видео про Tramchi GS8. Первое видео это обзор, второе это отчет о годовалой эксплуатации. Оба этих видео сняты про модель 2017 года, но в этом году, в 2019, вышел рестайлинг Tramchi GS8, который называется Tramchi GS8 2020 Вот именно эта машина Самые внимательные из вас могли заметить, что изменений немного, но они есть Во-первых, передний бампер поменялся, также поменялся задний бампер и изменились диски Обратите внимание, что еще поменялись шины Раньше в комплектацию входил Continental Conti Sport Contact в который лично я был просто влюблен а теперь стоит мишка и в принципе по внешке это все при том данные изменения я бы не назвал какими-то супер гениальными и важными кому-то из вас вполне дизайн 2017 года может нравиться больше ну и хорошо как бы у нас есть вариативность какую бы машину в россии не привезли если вам дико нравится другой дизайн бампера, вы можете его где-нибудь заказать, перезаказать, поставить Это даже хорошо а Далее идут изменения в салоне Задний ряд и багажник остались без изменений А вот торпеда и приборка, центральная консоль были довольно сильно переработаны Поменялись материалы, они стали тактильно более приятными В целом изменился дизайн Он стал менее брутальным и более проработанным Радует последовательность подхода. Измененный рычаг коробки передач повлек за собой изменения и в подлокотнике. Старые были на порядок выше, как рычаг, так и подлокотник. По итогу интерьера я бы назвал эти изменения кардинальными. И в какой-то степени мне больше нравится старый дизайн из-за его большей простоты и брутальности. Изменения интерьера и экстерьера это, конечно, очень круто. Но главное, что изменилось в машине, это двигатель. В Tramche GS8, начиная с конца 2018 года, начали пихать новый двигатель 4B20J1. Который мощнее предыдущего двигателя. У него больше лошадиных сил. Раньше было 201, теперь 252. Больше крутящий момент. С 320 ньютон-метров он вырос до 390. И меньше расход топлива. Раньше он был 9 литров, теперь 8. Ну и та и та цифра, это то, что нам выдал завод. По факту оно было, конечно же, больше. Ну, все мы это понимаем. Из всего вышесказанного возникает один интересный вопрос. Какую версию машины вот эти вот ребята будут привозить в Россию? Потому что по документам они вообще нам везут машины с двигателями по 190 лошадиных сил. Которого в Китае просто нет. Такая вот вам информация для размышления, друзья. Большое спасибо, что досмотрели видео. Скоро у нас здесь выйдет обзор на трампчик GS4. Так что обязательно подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого лучшего!